Дайте мне один год на ревизию. На ревизию юный ущерб Патру Андизели, ДзЬ Андизели. Дайте мне один год, вот как было в Бельзе. кто желает водичку, там есть холодная водичка. Пока нас 30 лет разводили и делили на категории и 30 лет Лимбовастра и Лимбонастра страну продолжали пилить на металлолом мы стали сегодня уникальной страной не за счет наших каких-то достижений а за счет того, что мы являемся единственной страной, у которой утащили миллиард и при этом не моргнули глазом. Её нам обделил дядька Владимир Николаевич. Воронин, домастрибель шадок у него подул, не подцелациганка. С моей бы его меч сестра так моей плати. Донул шарко саяря скула телевизор. Разлезись, какая та ситуация. два минуты, и я вам дам микрофон. Мы были 10 лет, когда мы приехали. Мы приехали, потому что кто-то хочет, потому мы не можем как нужно. Я не задумываю, что вы делаете, но мы собираем все программы, вы говорите, чтобы вы делаете. Но я вам дам, и сусценут мои посадки с патумом с опущей дешевле. Коррект. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Вы откуда-то Я учился на меня с с и в, в... в... в... в... в... в... в... Кладири, что означает, что строишь, как и шепти омени на газдой, смеешь Киевский вокзал, регистрации, смути опреаска милиция, смеешь дупо пакетик. Я по эти этапе. Я вас что в парламенте а мы не именасы, дармашь на звёжь на телефон, как у на Сликнитем, что ну, не Спаку структуру нову. куник, где ты смотришь, а вскоче, а сюда я уж пищу дентарий, Спасибо большое, еще раз. Еу хорошего вечера, пока. Спасибо.